Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, с нами сегодня Виталий Микрюков, мы говорим о лазерном удалении. Мы говорим обо многих еще вещах с ним, потому что он кроме того, что занимается лазерным удалением уже очень долго, а еще и кандидат медицинских наук, косметолог, дерматолог. Сегодняшняя тема – это что выбрать, если перед вами некачественный перманентный макияж, татуировка, наверное, тоже не суть, лазер, ремуверы, их много разных, или перекись. Но еще я встречала клиентов, которые говорили, что свежий мне не понравился, и я его ацетоном удалила. Но это уже из бреда полного. Мы не будем об этом говорить, чтобы, не дай бог, никто не, не применил. Что делать? На самом деле как бы сколько существует татуировок, которых существует тысячи лет, столько же существует попытки каким-то образом это все удалять, да? если в древние времена это был кусок асбеста просто какой-нибудь, просто... то есть про совсем садистские такие способы, да, не, не гуманные, в общем-то мы сегодня говорить не будем, да? то есть там их масса целая, не воспринимайте их там, как руководство к действию в интернете Просто пестрит различными рецептами. Как удалить раствором Марганса, ну ладно, сегодня не буду говорить, а то сейчас рецепт. Ну пытайтесь это использовать, лучше обратитесь к специалисту. Да, самый как бы сейчас актуально идет такая тема, там что лазер, либо ремуер либо какие-то другие способы удаления, такие как-то ну как есть существует мнение пробивания перекисью водород. С точки зрения. Скажем так, медицины, да, классической, в принципе, можно удалить татуировку или татуаж просто методично, механически, пробивая, разрушая кожу пустой даже тату машинкой, в общем. Тогда это займет достаточно длительный промежуток времени. Элементы, когда, например, при помощи перекиси водорода, есть еще такие изысканный способ молока, тоже есть рецепт, тоже пробивают молоком и другими всякими различными жидкостями они сводятся к тому, чтобы вызвать мощное воспаление в тканях и за счет мощного воспаления каким-то образом как бы, разрушить частично пигмент. Сказать, что это получается хорошо, ну, нельзя, в общем-то, потому что зачастую это приводит просто к рубцованию кожи и за счет <coughs>, получения шрамов и рубцов происходит, ну, какой-то степени коррекция цвета, да, то есть бледнее там татуровка, татуаж, но это происходит в обмен на... Рубцовые изменения кожи, да, то есть как бы многие люди даже не осознают, что они себе делают рубец, ну, вроде бы удалилось, вроде бы как-то посветлело и нормально. А, все-таки на данный момент самым гуманным способом, самым ну, скажем так, проверенным и эффективным является все-таки лазерное удаление. Даже несмотря на то, что я занимаюсь только лазерным удалением, да, это не только по этому. Да? лазеров Это не только поэтому. На самом деле, это мировая практика как бы это золотой стандарт удаления тот и татуажа да. сейчас. В целом, эти методы могут показывать, то есть там, ремувер, перекись водорода, какую-то степень эффективности, да, но нельзя сказать, ну, я считаю, что нельзя сказать, что это заменит, например, лазерное удаление полностью, вытеснит его, да, то есть в каких-то определенных ситуациях действительно и ремувер, и, возможно, даже перекись водорода, да, должны, могут использоваться с какой-то долей эффективности, но в целом... Лазерное удаление показывает лучшие показатели, более безопасные, прогнозируемые и в целом ну, более эффективные. То есть это мировая практика золотой стандарт удаления тотурок тоже считается самым безопасным способом. Тут. Если у вас есть вопросы, пишите в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр. Это был Виталий Мигриков. Всем пока.